Режим GPS. Ну что, полетели на экспериментальной батареи на 3500 от дрона F22, вставленной в дрон F1S. Полетели на дальняк в рискованных метеоусловиях. Летим в режиме нормал. Так, не тот стик, он уже забыл, что какие стики управляют. Итак, о ситуации. Летим вот, что у нас по центру экрана, как говорится, туда. На пульт надел Яги антенны, ссылка на них оставлю в описании. Летим в режиме нормал. Сейчас встречный небольшой ветер, до высоты 100 метров в секунду обещаем. По прогнозам около до 5 метров в секунду. Также ветер. Погодные условия за бортом минус 5 градусов. Горизонт пока еще не заваливает, вроде все хорошо. Дрон у нас F1S4K про Гибридный, версия прошивки 170. Его я уже один раз запускал. Небольшой видеообзор ранее в моих видео можете посмотреть. В него сейчас вставлена батарейка F22S, то есть она на 3500. В среднем ее должно хватать где-то, ну, приблизительно на, сколько там, минут 30-35. Это в идеальных летних условиях. Ну, сейчас у нас зима, к сожалению, или к счастью, в России. Поэтому ресурсы, думаю, должен быть меньше. Основная проблема этого полета, это огромное количество помех. Давайте я взлечу на высоту где-то около 90, ну, соточки, наверное. И полетим дальше вперед. В чем основная проблема? Ну, во-первых, это кат. Э, да, на нем постоянно ездят фуры. То есть могут быть какие-то у них глушилки свои. Также много леп. Э, здесь стоит установлена здесь целая трасса. Две трассы ими э, выполнена, да. Соответственно, они усеяны здесь... Ну, десятку не знаю, 4, 5, там 6 десятков тут. В общей сложности. И слева от экрана, здесь он не попадает в обзор, есть малый аэродром. Для малой авиации, там плюс и военные, и гражданский, частники. То есть все в перемешку. И основная проблема, это вот как раз вот туда, куда я лечу. Там возвышенность, не знаю, вот сколько она метров. И, соответственно, там деревья и лэпы установлены. А как мы знаем, при возврате по дисковому питанию дрон возвращается на высоте 60 метров в секунду. Естественно, я взлечу перед этим еще чуть повыше, чтобы он, может быть, успел сесть Ну, при посадке, как говорится, при снижении высоты. Может быть, не заделайте эти лэпы и деревья. В общем, одни риски. Давайте еще взлетим хотя бы до высоты 120 метров как говорится на классическую заданную производителем что много, чуть меньше еще чуть меньше и еще чуть меньше вот 120 продолжаем лететь уже километр пролетели за чуть меньше 4 минуты посмотрим на уровень сигнала данного гибрида. Батарейка показывает 100%. Немножко меня смущает. Но по другим видео было, в принципе, это живучая батарейка, плюс она усиленная для этого дрона. Поэтому вполне нормально. Пульт заряжен, все заряжено. Сам я заряжен. Группа ВКонта ой, ВКонтакте. Ну и ВКонтакте в том числе. В Телеграме ребята уже все ждут. Что у нас будет, потеря дрона, не потеря. Главное мне сейчас проанализировать вот высоту вот этого склона да в подъемах холма Ну, блин что-то мне кажется если при высоте 60 метров он будет назад лететь <сёк> я уверен он походу он врежется в какую-нибудь из ЛЭП, который там стоит сейчас по камере это на видео это не очень их заметно но вот снизу я смотрю наблюдаю за ними они реально высокие и прям их видно там на склоне я как раз, конечно, попробую, когда если буду лететь назад, поменять маршрут, немного сдвигая дрон в, уже вправо, то есть, ну, в данный момент это влево, да, Но ну, когда при возврате, это будет уже правая сторона. Там, сейчас вот слева обратить внимание, там нету лэпов, то есть, шанс, вероятности пролететь над ними. Я думаю, будет выше. Либо, надеюсь, дрон быстрее потеряет сигнал. И я просто вернусь на не по низкому питанию, а по обычному возврату домой. Ну что, у нас уже полтора километра пролетели. Заряд батарейки 100. Но тут ее уже начинает меня смущать, данные показатели. Ну да ладно. Продолжаем лететь. Видите, как лэпы высоко стоят на этом склоне. Деревья-то уже меня не так пугают. Деревья где-то в два, а то и в три раза ниже этих лэпов. Ну, в два раза точно, вот, если смотреть глазами своими земли. Ну, если дрон даже в них не врежется, ну, где-то пролетит прям, ну, четко над ними. Прям, кончиками своих, может, лучей заденет перед ними. Поцарапает, так сказать. С другой стороны, это F1S. Что ему будет? Это же летающий кирпич. надежен как швейцарский. Только не часы, а сыр. Так, ну как и говорил, на улице минус 5. При этом, смотрите, завала горизонта я не наблюдаю. Так, а что у нас? Сигнал теряется? Да, я немножко это... Что-то увлекся разговорами и пульт опустил вниз ну прям антенны у меня в землю практически ушли вот вам классическая ошибка новичков ну, здесь мы летим смотрите холм до сих пор продолжает подниматься да вот какая его высота напишите в комментариях у нас уже прошло чуть меньше 8 минут мы достигли расстояния более 2 километров Здесь мы уже в прошлый раз летали. процентов батарейка, обратите внимание. Вопрос, когда она отключится? И когда мы потеряем этот дрон? Если честно, мне будет больше обидно не за потерю самого дрона, а за потерю данной батарейки. У меня еще таких две, но они связаны с дроном F-22. Если как бы не хотелось бы их терять. Так. Кстати, ветер немножко боковой, но ну, боковой встречный И видно, что дрон потихоньку сносит в правую часть как раз. Вот уже залетела я за холм, по идее. не знаю, как правильно направить бы яги, антенны, чтобы прям четко они были, чтобы холм их не загораживал сигнал. Но, к сожалению, будет загораживать, либо подниматься выше. Но попробуем пролететь на стандартных 120 метров. Рекомендуем, так сказать, чтобы не нарушать какие-либо там законодательства. Хотя здесь везде запретная зона, если посмотреть по картам. Что у нас? 9 минут, 2800 пролетели, батарейка 100%. Хотелось крикнуть, круто, ура, батарейка, огонь, можно лететь сколько угодно. О, 99%, батарейка рабочая, 98, 97, давай сейчас так до 40%, упади резко. Начнется экшн. Так, и кажется, вот только сейчас я вспомнил, что я... Недавно опять ковырялся в настройках записи экрана. И, по-моему, я забыл поставить высокое разрешение видео. А там стоит низкое. Ну ладно. При обработке, при монтаже посмотрю. Ну вот, мы долетели до трех километров. Сейчас включится ограничение у меня. Лимит дистанции. Давайте его выключим. Ждем настройки. Поставим тысячи назад полетели дальше блин перчатку забыл надеть ну да ладно О, батарейка 89 процентов уже блин самое опасное это лететь назад сейчас до следующего лимита врежусь наверное и Поменяю еще возврат. Давайте все же я сразу поменяю высоту возврата. Соточку поставим. Оп. Давай сохранение, проходи. Полетели дальше. Так. Надо скорректировать положение антенн, потому что, точнее, мое положение пульта по отношению к дрону его Сдувает немножко вправо. Извиняюсь за насморк. Все же зима холодно вот Сигнал уже не такой качественный. Картинка периодически поддергивается. Но давайте не забывать, я все-таки стою за холмом. Точнее, между мной и дроном сейчас холм. Высоту. Не знаю, сработает либо какой-то лимит. Давайте все же поднимемся. Ну, батарейка сразу 65. Обратите внимание. Резко, да? Я только немного дернул рычаг. Дроссель вверх. Поднять высоту. Просто 120 уже слишком мало. Там. Холмистость. Еще 3,5 летим. Зима. Вот он. Ответ. Теплолюбивым ребятам из Индонезии, Вьетнама, Бразилии. Повторюсь, на обзоре сейчас гибридный f 1 s 170 прошивка. Обратите внимание называл горизонта. Его практически нет. Все хорошо отрабатывать. Палец у меня уже замерз. Блин, надо было рукавичку надеть. Ну, сейчас полечу, когда назад. Надену рукавичку уже. Полетит сам. Еще давайте до 4 метров долетаем и назад. Все. Что дальше рисковать, думаю, смысла нету. Хотя, не, давайте уже прям. Нужен экшен, да? Давайте уже прям вот насколько он сможет осилить. Сейчас мы долетим до 900 сколько у меня там стоял ограничение И мы включим там уже на пятерочку. Зимой на пятерочку прямо. А? На усиленной батарее. Вот, 3900. Посмотрите, как все хорошо. Уровень сигнала. Лимит, лимит дистанции. Дистанция. Да я знаю, дорогой. Давай вот тут 500 я поставлю. назад. Полетели вперед а, лимит дистанции, да 4200, походу, его предел же вот копочки все, лимит дистанции, да, ну все, понятно, да 4 пролетели, ну нормально не, давайте уже, помочь. давайте вот так вот полетит, не полетит полетел полетел Давайте, ну, четверочку мы должны показать. Смотрите, процент опять лишь завис, то есть, я так понимаю, он от дросселя. То есть, если его вверх-вниз опустить, дрон, то, наверное, он среагирует. Кстати, заметили, пока я стоял, ну, регулировал высоту, дрон назад улетел. И улетел прилично так, на метров 150. Это... Неужели так ветром сдуло? То есть, назад мы полетим прямо на космической скорости... Ну и что? 14 минут в воздухе. И 4 километра. Пожалуйста. Отлично. Давайте возврат домой включим. Лимит дистанции. Возврат домой. Все, сейчас он развернется. Ну, уже развернулся. Сейчас просто сигнал потерялся. Это нормально. Понимает он сигнал своего. Вот такой вот холм. Ну смотрите. Кстати, как резко, да, процент упал на 56. На 10 процентов. Он снижает высоту. У меня там, по-моему, 90 метров должно стоять. Опасно. Ой, деревья все ближе. Кажется, надо отключать. Нет? Или будем дальше рисковать? Ой, деревья, как рядом. Ой, деревья рядом. Ой-ой-ой. Тормози, брат. Все, врезался? Или просто сигнал потерять? Ну, просто возврат. Ой, сигнал мы потеряли. Ну что, будем молиться, что он... Летит на этой высоте 90 метров в секунду. В деревья не врезался. Теперь остается только ждать. Нет. Зря я нажал, наверное, отмену возврата домой. Он сейчас, возможно, завис в воздухе, потому что успел он отменить... Возврат до потери сигнала сейчас он висит там в воздухе Как раз над макушками деревьев Проблема в том, что сейчас работает Когда батарейка сядет, возрод, сработает возврат по низкому питанию и он опустится до 60 метров и врежется в деревья Ой. Не, все, сигнал он не поймает Точно Слишком низко он опустился. Ну что, продам пульт от гибридной f 1 s Прошивка 170. Две батарейки еще осталось. Очень жаль, конечно, за усиленную батарейку. я нажал на отмену сколько у меня там стояло давайте посмотрим 92 метра то есть как раз он только опустился на 90 и я нажал отмену зря было... он пролетел бы нормально там высоты еще хватило бы ну что, подождем немножко конечно у меня есть с собой еще f22 Зря я шутил, походу, что придется на него лететь, из дрон. Но, с другой стороны, даже если я сейчас долечу на Ю-22, увижу, что он висит в воздухе. Ну, висит. ну Хрен с ним. Пусть висит. Беда в том, что у меня нету здесь интернета, соответственно, нету карт, не загружено ничего. Мы по GPS его там, по координатам, по-моему, никак не пойм... не найдем. Ну, я физически примерно знаю, куда он улетел. Блин, еще скоро пульт отключится. Сколько он там, 8 минут работает, да, в режиме поиска? Как бы пульт я сейчас антенны не направлял в какую сторону, сигнал не находится. Ну да, он слишком низко летит. Скорее всего, точнее он не летит, он завис в воздухе. Что я отменил. хотя бы одну антенку поймать, понять в каком состоянии он, в каком режиме и просто включить возврат домой. Конечно, ну. да что ловить уже. Ой, обидно, обидно. Я же этот дрон должен был возвращать обратно продавцу послезавтра. Верну ему пульт. Сколько мы там летит даже если назад? Пять минут? Меньше? Ну да, это только где-то рынка двух километров, ну блин, назад у него сильный ветер, там видите, 10 метров в секунду он развил скорость. Назад он должен был сейчас лететь очень быстро, но он скорее всего просто врезался в деревья на высоте 60 метров в секунду. Да блин, я же отменил возврат домой все время, забываю. Вот она, просто одна ошибка Нажатие кнопки. Просто сейчас висит там в воздухе, и батарейка разряжается. А туда, я повторюсь, никак не попасть. Физически туда не дойти. Там нет ни тропинок, ни дорог. Ну, да и сами понимаете, искать дрон в такой местности ну, себя не уважать, как говорится. че рекорд зимний для f 11 s не засчитываем, да? Назад же не прилетел. Ну, что, ребят, как говорится, подписываемся на YouTube канал. Обязательно подписывайтесь, а то просмотров много. Но в основном людей, не имеющих подписки. Для меня это очень важно, для канала это очень важно. Ставьте лайк, пишите в комментарии, что вы все думаете об этом. Насколько жалко этот дрон. Или насколько больше, может, батарейку жалко. Если честно, лично мне батарейку. Дрон, ладно с ним. По акции вышел, там что-то 7000 там. Недорого. Вот. Ну, обидно, естественно, обидно. Смотрите, у него горизонт не валил, вообще работал, летал идеально, уровень сигнала идеально. Сам его запыльнул на холм. Как говорится, вот не летайте над холмами, над возвышенностями. Я все сказал почему в начале ролика. По возврату домой он попросту не справится. И врежется в что-нибудь. Деревья, лэпы и так далее. Ну все, у него, наверное, уже сейчас батарейка села. Он сейчас должен начать возврат по низкому питанию и попросту врежется в деревья.